Также на хайп-проектах можно заработать не вкладываясь вовсе. Для этого нужно поделиться с ними специальной ссылкой на проект. Когда люди через нее войдут и вложат свои деньги, вы начнете получать свои проценты. Как по мне это мерзко по отношению к вашим друзьям.